Всем привет у меня сегодня хорошее настроение я сегодня готова у меня есть внутреннее желание поделиться о гипно-коучинге павла дмитриева вообще тренинги не люблю очень редко некоторые посещала просто бесплатно ни один меня не задел но этот тренинг Павла постепенно проходя его, извините этому за какие-то ошибки, неправильно это. Но начав обучение, я поняла, что это мое. Но самое главное, что этот тренинг не обман, этот тренинг проходит без всякой воды. Конкретно даются определенные вещи и определенные задания, которые нужны тебе для того, чтобы ты работал сам с собой, решил все свои проблемы, чтобы ты помогал людям, но и самое главное, чтобы ты зарабатывал деньги. Поэтому... Мне очень приятно, что, что за последние годы меня все обманывали. А здесь я с удовольствием в... плачу деньги, и я вижу результат. Результат как в своем здоровье, как в общении с людьми, так и те пробные сеансы, которые я делаю со своими знакомыми. И у меня еще больше появляется такая возможность и внутреннее желание жить и помогать людям. Павел, огромное спасибо тебе за твою открытость, за, за твоё желание доносить без воды людям то, что действительно им необходимо в жизни. Я хочу поблагодарить также в этом видео кураторов, которые с вниманием, с теплотой, с, с, с отзывчивостью дают возможность и дают силы поверить в себя. Всего доброго вам!